Снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня замечательная погода. Я решил немного покататься вот на байке. Давно у нас не было покатушек. И заодно рассказать что-нибудь полезное вам о Японии. Ну, например, про домашний интернет. Многие меня спрашивали, какой же домашний интернет лучше подключить. То есть вообще в Японии какие есть интернет провайдеры, ну и сколько это стоит, но про это все можно будет рассказать в данном видео, и заодно показать вам вот, как она япония выглядит осенью. Да, сейчас осень, середина примерно. Так, какой же есть интернет в Японии? но ну, на самом деле в Японии очень много разных компаний по интернету. Это начиная от сотовых операторов которые вы все знаете это и ее и докума ну и заканчивают там разными другими операторами типа flex там yumobile потом ну dti и много-много разных других Значит, в чем их отличие вообще по факту по факту в японии Существует только один, эм, скажем так, владелец всех линий. Это NTT, компания NTT. И, соответственно, у нее в активах находятся все вот эти оптоволокно и все линии кабельные. Кабельный интернет, весь это принадлежит NTT компании. Если вы ну, выбираете среди провайдеров, то тут есть разные варианты подключения. Ну, например, вот я подключался к компании BigLob до этого. BigLob, ну, это такой тоже провайдер. Поначалу все было отлично, то есть у нее и скорость, все хорошо было, но цена такая была немного, конечно, завышенная там. Средняя цена на интернет примерно 4000 йен. А у этого Биглоба было, ну, где-то там около 5 порядка. Так вот, мне не очень понравилась, конечно, цена такая. Ну, понятное дело, что я не собирался устанавливать там э, себе самый дорогой интернет. Я хотел что подешевле. Мне просто предложили, когда я переезжал в дом, я взял. Ну, как вариант, некоторые люди берут в еще. Тоже, когда переезжают рампы. Ну, это одно из самых популярных решений, это вот YMAX. Но ну, если вы берете YMAX, это не значит, что он будет стоить э, так дешево. В сравнении с другими трендами. У нас был YMAX В этом доме, где я жил на этабаше на до этого. Мы пользовались ваймаксом Скорость такая себе, конечно, там была. Это не Ethernet, не 100 мегабит, но примерно 40-30 мегабит будет. В целом нормально, но если вы включаете микроволновку или какие-либо устройства, которые создают сильные помехи для радиоволн, то интернет может пропадать. Но это мне не очень нравилось, поэтому я решил у себя дома, когда я переехал, поставить нормальную линию. Ну, то есть проводную сделать. WiMax это как бы все равно беспроводная линия, там выдается этот модем, ну Wi-Fi роутер, да, он называется. Либо это идет, ну, как бы роутер уже в доме стоит, к нему сим-карта, там все дела, и все равно. Ну, это одно из решений домашнего интернета. Второе решение домашнего интернета. там типа Flex, как-то так он называется. Почему люди его берут? Давайте поедем туда посмотрим, что там. Трисовые поля, он рис сушит уже. Вовсю. в магазинах бытовой электроники есть офигенные скидки для для тех, кто подключает этот Flex. ну, например как вам там сказать вот вы хотите купить себе ноутбук игровой, или там телевизор или там холодильник и думаете так, ну, как бы вот вы только переезжаете, хотите все установить. Ну, замечательный вид такой открывается. Не знаю, там вам видно, нет? Нормально? Да, прикольно. А туда дальше там это рыболовная значит озеро. Туда можно проехать и половить рыбки. Ну если у вас есть интерес к этому, на рыбалку. То есть, вот, пожалуйста, в городе, вот, буквально, тут и проехал я, там, минут 5-10. И вот можно уже рыбку ловить. Озеро небольшое, но оно хватит, чтобы рыбы плавить. Вот вы переезжаете в квартиры, и вы все хотите взять, например, холодильник новый или стиральную машину со скидкой. Так вот, этот флекс значит Они подключаются, ну, как подключаются, то есть они э, с, находятся в сотрудничестве с компаниями по продаже бытовой электроники такими, как там вот эти вот и камера, пикамера и тому подобное. И при покупке какой-либо техники, если вы подключаетесь также к дома, ну, домашний интернету вот от этой компании Flex, э, то э, Компания бытовой электроники делает вам большую скидку на данный товар, что вы хотите купить. Ну, например, холодильник. И бывает, доходит там до 50% процентов скидки. Это очень выгодно, конечно. Если вы хотите купить какую-то вещь со скидкой, и плюс вам еще нужен домашний интернет, то, ну, как бы, да, очень удобно. Но... Хочу вам сказать, что если вы подключаетесь в таком ну, случае, там обязательный контракт идет ну, на два года. То есть вы обязаны как бы эти два года там с ними э, ну, пробыть. Ничего плохого не могу сказать про эту компанию, но э, цены немного будет, конечно, завышены, естественно, потому что, ну, сами понимаете, что компания, которая дает на бытовую электронику например там 50 процентов это очень большая скидка может например быть около 80 или 50 тысяч йен но ну, конечно же им надо же как-то это там Полиция что-то поля видите красиво поля и тут же вот это школа это вот с левой стороны школа находится вот, видите Поэтому цены на такой интернет Домашний будут завышены И ну, как бы получится так Что вам нужно будет э, Через два года Возможно переподключаться Но это не проблема ну, как бы Зато вы получите сразу в скидку И домашний интернет насчет скорости я не знаю сколько у них но обычно в японии где-то если вы подключаетесь домашний интернет к домашнему интернету где-то до 100 до 100 мегабит в секунду где-то скорость идет в отдельных случаях если вы используете там оптику но э, примеру, ваш дом проведена оптоволоконная линия и провайдер провайдера может ее как бы, ну, может оформить вам этот план волоконной линии то в этом случае вы будете пользоваться кто волоконной линии со скоростью уже там до 200 или до 1 гигабита Ну до 200 мегабит или до 1 2 гигабита что очень выгодно Также, ну, оно все стоит не очень дорого то есть как как вам сказать не очень дорого Средняя цена, как я уже говорил, 4000 йен. Я вот могу рассказать на моем примере. У меня стоит провайдер DTI, такой же, как и сотовая, сотовая сим-карта, сотового телефона FreeSIM. Но я подключился к этому тарифу не потому, что... Я имею в виду, к этому провайдеру подключился не потому, что у меня сотовый телефон. Не может быть. Я к ним подключился гораздо раньше, чем подключил телефон к нему. А из-за чего? А, потому что <coughs> компания BigLock, которая у меня до этого была, она немного немного урезала скорость мне. Ну, то есть, как сказать, урезала скорость? То есть, если я платил до 100, до 100 мегабит скорость мне должна была быть, то у меня частенько бывало, что... Вот скорость там проседала до 30 до 20 мегабит то есть возможно много компаний или много людей пользуются данным интернетом данным провайдером в моем районе поэтому скорость падала я перешел на другой а но еще там не работали пир тупир сети естественно есть такие провайдеры в которых отключены пир сети и независимо от того, что вы хотите э, делать с этими сетями, то есть они их не могут включить. Но есть провайдеры, у которых эти сети включены по умолчанию. Так вот, я перешел на провайдера DTI, э, потому что ну, у меня не хватало скорости, мне нужно было, чтобы быстрее интернет работал. Потому что я также загружаю э, видео на, интер... ну, на YouTube, и мне скорость загрузки нужна высокая. Также, если я, например, буду скачивать какие-либо там программы или игры, например, со Steam, из а, того же, мне также нужна ну, высокая скорость интернета. А в компании Bigglob ее не было. Я перешел на компанию DTI, и мне сразу же предложили установить э, бесплатно ну, как бы расширить свой пакет до 1 гигабита. И я согласился. Очень выгодно, тем более, что э, по цене DTI выходил не дешевле, чем беглок То есть я сейчас плачу за интернет, за домашний, примерно 4100 йен. Это очень мало за 1 гигабит скорости. Вот компания NTT, видите? Это вот как раз Одно из, ну, главный такой, как сказать, коммуникационный центр в нашем районе. Вот, это их здание. Как раз где стоят все коммутаторы на оптику. На данном э, провайдере я перешел уже давно, примерно 4 года назад, и до, до, э, на сегодняшний момент у меня нет никаких нареканий к, к его работе. И я могу сказать, что. Э, очень хороший провайдер. При этом, как я уже говорил, цена везде примерно одинаковая. Что вы платите в EU за домашний интернет примерно 4000 или 4,5 Что вы будете платить другой компании. Совершенно не имеет значения. Потому что ну, цены примерно одни и те же. И связь ну, очень хорошая. Связь очень качественная. Никаких проблем вообще ни с одним провайдером. Имеется в виду, чтобы там разрывы какие-то, неподключения. Такого не было. то есть в сравнении с Россией, вот я вспоминаю, когда у нас только проводили там DSL, и у нас постоянно какие-то проблемы были с интернетом. Изернет, и вообще мы ждали там я не знаю сколько лет. И проблемы все равно оставались. Ну, в Японии с этим проблем нет вообще никаких. Домашний интернет подключается прям легко вам скажем так даже не нужно будет отключаться от провайдера автоматически это все происходит потому что то есть вы если хотите перейти на другого провайдера вы просто э, звоните ему или там это, заходите на сайт регистрируйтесь и после этого они вам присылают заявление вы заполняете это заявление либо там от руки и отсылайте почты либо это заявление заполняется на сайте после этого вы его значит отправляете им туда и через какое-то время вам приходит э, ответ что все мы вас подключаем в такой то такой-то день они сами звонят или просят отключить того провайдера к которому вы подключен то есть вам ничего туда звонить не надо но обычно так я не знаю может быть каких-то провайдер ну надо еще и самому отключаться. Но у меня такого не было. То есть я обратился к другому провайдеру. А именно как я подключился к и я пошел в, в офис Докума. И, ну, у меня был еще телефон Докума тогда. Им мне предложили, говорят, хотите, вот у нас появились новые провайдеры к интернету. А я знал, что у докума они являются как бы главным держателем всех линий. У них самое большое количество провайдеров, там на выбор очень много. То есть и я посмотрел, выбрал Один из самых наиболее выгодных для меня И по цене, и по скорости И как бы я сказал Да, вот я хочу к этому подключиться Они сказали, ну все хорошо, тогда мы сами свяжемся С вашим предыдущим провайдером И отключим вас от него Я говорю, ну окей и все, и через там неделю, может быть около двух недель Они отключают и подключают вас Уже к новому провайдеру Если вы переезжаете в новый дом Ну, к примеру, вот вы купили дом там да и вы туда переезжаете или вы арендуете дом вот он его только построили естественно там для интернета у вас чтобы вам сделали интернет вам нужен оптоволоконный этот ну, конвертер там да он как, который из оптоволоконной линии в интернет переделывает сигнал обычно его устанавливают провайдеры к кому вы обращаетесь они ставят такое уже конвертер сами и вам предлагают за него там платить можно в просрочку ну, вот у меня например было просрочка на два года там что-то там очень мало в общем по 1000 что ли иен, или там по 500 иногда бывает скидки что э, они предлагают вам подключиться к их нему э, провайдеру и при этом вам не нужно платить за этот э, конвертер но просто нужно вам два года пользоваться интернетом дикнем и все. Ну я вот как раз попользовался два года и он мне достался. Что можно еще сказать про какая вот машинка? Это же этот была Fire Lady Z. Что можно сказать еще про провайдеров? Ну на самом деле вообще с этим проблем никаких нет. То есть конкуренция очень огромная и монополистов. Практически нет в районах, ну, ни в одном уже не осталось, мне кажется, таких мест, что где-то там только такой был провайдер, больше никто, и он только только он диктовал свои цены, там, и условия. Нет, это уже давно прошло. Сейчас все гораздо более проще сделали. Мне нравится. Как бы вот в этом плане Япония молодцы. Ну, а что касается подключения домашнего интернета и мобильного интернета к одному провайдеру, ну, у некоторых э, провайдеров есть э, скидки, такие комбы, да, там, если вы и то, и то берете, а у некоторых нет. Поэтому тут как бы зависит уже от самих э, операторов, к кому вы обращаетесь. Напоследок, как же... Найти и подключиться к домашнему интернету. Ну, вот, например, вы живете где-то, и как подключиться к домашнему интернету? Да все очень просто. Как я уже говорил, один из самых простых способов это прийти, например, в офис Докуму. Ну, с этого оператора, да, там. И у них спросить домашний интернет провайдеров там. Можно через них сделать, можно в ее сделать, также в софтбанке, если вы там хотите софтбанк подключить. Зависит уже от вас, как вам нравится, какие какие операторы, какие провайдеры, кем идите. В интернете искать, ну, можете искать, можно через, как я уже говорил, через офисы сделать. Причем они подключают даже к тем провайдерам, которые осуществляют интернет-регистрацию только. То есть у них нет своего офиса. Поэтому вообще проблем нет. Ну и потом заключайте договор, естественно, там указывайте свою эм, кэшкарту именно кэшка не кредитку на да, вот, кэ кэшкарт указывается на ну, японская японского банка и уже с нее автоматически списываются деньги ежемесячно и все отлично вот и вся я думаю на тему домашнего интернета если у вас остались какие-либо вопросы задавайте их в комментариях если вам понравилось видео не забывайте подписываться ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Я думаю, многим будет полезно узнать эту информацию. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.